Привет, друзья! С вами снова Оптимус, и мы с вами сейчас поиграем в Angry Birds с возвращением! Я тоже очень рад, что даже в игре нас постоянно ждут. В общем, мы решили поиграть в Angry Birds в рогаточку. Вот так, могучий орел дал на свое наставление, и мы можем пулять по свинкам, давайте по ним сделаем первый выстрел, вот этой птичкой, птичкой, как она называется, я не знаю, бумеранг, вот так вот она возвращается и уничтожает, или не уничтожает одну свинку. Давай, ой, ура, мы убили свинку, и кристаллик разбили внизу, ух ты как, классно, классно, классно у нас получилось, ребятки, кто так делал, пишите нам об этом, так, бумерангом, что мы сделали, разбили, ах вот, бомбочка взорвалась, юху, подорвали бомбу, но, к сожалению, ни одну свинку не уничтожили, Ах вот, как мы можем бросать бомбы и последний чак у нас, давай чак, давай, ну, ну, давай, давай, свинка, Бу-бу. ура, мы уничтожили всех свинок и что же нам за это? А 66 тысяч очков, ну, 66 почти с половиной. Вот что сейчас будет, что сейчас будет, так звездочка набирается, набирается, бууу, -бу. взорвался наш могучий орел. Значит, мы достигли максимального эффекта. В общем, не максимального, а максимально нужного. Дали нам билетик и продолжаем и стрелять по нашим свинкам. У нас обычных 4 птички, без всяких спецэффектов и без специальных возможностей. Будем стрелять по, по ним, ну как получится, так и будем стрелять. Так, шарики мы сейчас обьем, и что же случится? Падает, падает, бу-бу, всё, поповзрывалось, и сколько свинок у нас на счету с первого выстрела? Аж одна свиночка. Ну ничего, продолжаем у нас впереди еще много выстрелов, много конкретные. Три выстрела, и с помощью их мы сейчас и вот так вот всех свиночек взрываем. Да, выстрел холостой. Я бы сказал, очень даже колостой выстрел. Но ничего, ничего, еще два выстрела добавил. Лети, лети, две свинки. Мы реабилитировались. Со второго ноль, а с третьего две. С четвертого тоже ноль. Раз через раз. Так, давайте посмотрим, хватит ли нам баллов, чтобы наш орел опять взорвался. От злости, наверное. Недостаточно очков, орел не взорвался Вот, нам дают еще один шанс Ух ты, пух ты, как он взорвается Круто, давайте попробуем его взорвать А пока у нас Чак Чак у нас супер а Разгоняйся И Бжух, полетели Бу -бу. и каска не спасла эту свинку К сожалению, до самой верхней не достали Аж жаль, конечно, жаль так, что, что, как тебя доправить, вот так вот тих и вот тут мы тебя взорвем, бубу, как ты взорвался, О, классно, половину свинок уничтожил, очень, жаль. ну, ну, давай, давай, давай, давай, давай, давай, ух ты, все, почти всех свинок уничтожили, И досталось дострелить до верхней и все, и на этом все, и на этом все, орел может взрываться, давай, падай, падай, падай да как так? Ну... Ничего, еще один выстрел, но я боюсь, что мы не дострелим, потому что птичка слишком... Слишком тяжелый птичка нам попальси, попальси тяжелый птичка. Ну ничего, зато мы повыбивали все-все-все монетки внизу и набрали очень много монеток. А я вам скажу, что орел у нас сейчас бумагнит. А пока, ребята, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх. И обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Всем пока-пока.